Я буду играть, значит, буду делать флажок, короче, притворяться бурундуком, типа якобы, да, якобы я бурундук, и просить популярность. Весь стрим вот так вот, в таком формате. Будем смотреть реакцию рандомов, как оно с чем. Вот таким голосом мы, значит, будем сейчас разодоривать людей. Говоришь, что сегодня день бурундука, у нас праздник. Алло. Здорово, пацаны. Сегодня день бурундука, киньте, пожалуйста, курочку. Лучший просто, спасибо большое. Хорошо от тебя все. Самый лучший. Уху, Л, канает, ребят, короче. Это тема канает. Вот так мы с вами добьем сейчас. что там идет после семьсот тысяч? Плям заточивается. Да, Алло, кабанчик, кабан, я тебя узнал. Ты тот самый, да, с тиктока? Ты тиктокер, кабан. Да, читак? Ты вот тот самый читак, который кабан. Да. Капец. -мо, нахер вот это неожиданный поворот. Охереть. Ну ладно, удачи, тебе рад был увидеть вообще от души. Айдишку, ребят, айдишечку, и жалобу ему сразу надо накидывать, пока он там не пошел людям на жизнь портить. Экстазия у меня, амнезия, у у, -у. экстазия у меня, амнезия, у-у-у. курочку сегодня день бурундука, ребятки, по да. Спасибо, спасибо, я думал там самолет залетит, но курочка тоже неплохо, спасибо. А я тебя узнал из тысячи, кокосик, ты тот самый тиктокер. Желаем в России. Вот же сука. Ну как кокосно, пта дышла, ну что ты сразу мне кикаешь-то? пперный насрал, ты ж тиктокер тот самый, ты ж должен записать со мной видос по-братски. Умоляю! Э -э -э -э, мужик, подожди! На тень курочку-то, пта дышка! Оп, оп, оп, оп, оп, оп, вот банку крас- вот это красавчик вообще. Вэном пушка, давайте погнали. Опочка. Оп, оп, какая-то на, на коне. дин дин дин я думал, курочка у вас выключить, Сегодня день бурундука просто. Пока, ребят. Пока. Сегодня день бурундука. Киньте по-братски. Мародер, выключи музыку. Не мародерство, музыка. Я бы подышла. Сейчас тебя автостские права прилетят домой. В конвертике прям. Вот это я понимаю, друзья мои, выключил. Лучше просто, спасибо за транспорт вообще, все, я поехал в Харьков, ребят, удачи вам. Ля, работает, ребят, мы так лямчик сейчас добиваем, короче, и вииу. Так это шо у вас тут за дичь происходит, ребят? Ёпперны насрал, это же тот самый тип-токер, ребятки, дичь 2-3-8, кинь курочку по-браску. Киньки курятины, народ, сегодня день до рундука. Воу-воу, ха Бру... И тебя тоже. я тоже с праздником все день. Просто день хороший. Мы живем, значит, не умираем, значит, все зашибись. Давайте, ребят, спасибо от души. Я тебя, просто кинуть да. не могу. У меня это. Я еще не играл, не я сразу по кошку клянчить пошел, миллион добивать. А у тебя закрыто, я не могу посмотреть, у тебя реально? Блин, кто-то закрыл это мне. Какого сера? 761 тысяча. Блин, прикиньте, 761 тысяча, я херевая, просто это все я за сегодня, прикиньте, целый день, вот так, пюм-пюм, пюм-пюм, день бурунду, коляси, тряси, не везёт. Ладно, давайте, ребят, доброй ночи. Спасибо и тебе, дай бог, что вокруг тебя только лучшие были. Давайте, пока. Спасибо. Охереть, ребят, идет то мозаика, сука. Ну почему-то сразу кик. Ну ёпта, дышу, да. ну по ну секунду, да просто подожди так. секунду, просто, ребятки, день бурундука, киньте курочку, я погнал дальше, мне миллион добить надо, чуть-чуть осталось На курочку, в жопу один раз, и всё, как Зачем раз. ты в жопу-то даешь, ты что, да, будь осторожней соборе, Ребят, он в жопу дает, будьте с ним поаккуратней Ребят, киньте курочку по братке. Сегодня день бурундука, прис.